Итак, для чего это нужно? Чтобы вы понимали с одной стороны, с другой стороны, чтобы вы получили доступ к этому проекту, да, потому что вы на основе данного проекта будете зарабатывать, прокачивать себя, самосовершенствоваться и в-третьих, для того, чтобы вы получили бонусы, выполнили условия и получили бонусы. А бонусы шикарные, о них я тоже не раз говорил. Итак, теперь же нам нужно купить токены проекта. И именно за них нам нужно будет активировать уровень. Как это можно сделать? Можно просто перейти на PancakeSwap, это децентрализованная биржа, подключить наш Metamask кошелек, кликаем Connect Wallet, выбираем Metamask и подключаемся. Подключиться, подключиться. Отлично. Далее, в описании к этому видео будет адрес контракта нужного токена. Токен называется ROW. Он у меня сейчас уже скопирован, находится в буфере. И я могу здесь выбрать. USDT, USDT, который у меня как раз отражается здесь. Помните, мы с вами покупали. И вместо кейка, например, данный адрес контракта прописать. И у меня токен токен.ru появляется. Можно вот таким вот образом сделать. I understand. Import. И мы можем купить необходимое количество токенов. 266 токенов. да? Можно таким образом сделать с помощью децентрализованной биржи. Но я этого делать не буду. Я сделаю намного проще. Я зайду в Metamask. Спущусь ниже, кликну импорт токенов и сначала добавлю токен в MetaMask. То есть адрес контакта прописываю, здесь все отражается. Добавить пользовательский токен. Импорт токенов. Захожу обратно. Далее кликаю просто обмен. Здесь вместо BNB выбираю USDT. Максимальное количество. И здесь выбираю токен Ro. Чтобы не искать, можно просто вбить адрес контракта. Вот таким вот образом он выглядит. Я его выбираю. Этот токен был добавлен вручную. Продолжить. Проверить обмен. Мы видим, что я за 79,1 USDT получает 263 токена. Ну, примерно столько же, сколько у меня было вот здесь, да, на панкейке. Есть комиссия, она оплачивается уже в BNB. Все, кликаем обмен. Идет обработка. Все, транзакция у нас прошла. Кликнем «Закрыть» и токен RU у нас появился. То есть USDT пропали, а токен RU появился. Отлично. Что мы делаем далее? Далее уже непосредственно регистрация и активация в проекте по той ссылке, которая находится в описании. Я перехожу по ссылке своего получается куратора, вы кликаете по ссылке, которая находится в описании. Кликаете и попадаете вот на такую страницу. Открывается вот такая форма для регистрации. И давайте ее заполним. Придумываем никнейм. Уникальный. Надеюсь, никого с данным логином нет. Далее прописываем почту. Придумываем пароль. Желательно сложный пароль. Повторяем данный пароль. Соглашаемся с условиями. Кликаем «Зарегистрироваться». Так, минимальная длина должна составлять 6 символов. Ну, давайте напишем «Б да? Кликаем зарегистрироваться. Можем сохранить пароль. Стартовала волна обновлений для развития бета-версии. Все, закрываем. Для активации аккаунта подтвердите имейл. Идем на почту. У нас пришло такое вот письмо. Кликаем по ссылке. E-mail верифицирован. Отлично. И далее заходим. Кликаем вход. Использовать можно либо кошелек, либо логин и пароль. Ну, давайте по логин и паролю. Автоматом у меня подставляется, я кликаю войти. Отлично, мы попадаем далее на такую страницу. Это функционал больше для обучения. Нам нужно пройти во вкладку бизнес. Вот здесь у нас вкладка бизнес. Кликаем бизнес. Открывается уже админка для заработка. Это можно закрыть. Далее подключаем кошелек. Вот здесь у нас кнопочка Connect. Кликаем, выбираем MetaMask. Это первое подключение, поэтому нужно кликнуть «Далее» и «Подключиться». Здесь мы видим общее количество токенов, общее количество пользователей, то есть пока нас немного, сколько заработано пассивно и сколько составляет реферальный доход. Наша задача сейчас пройти активацию, то есть активировать два уровня. Регистрацию мы с вами прошли, поэтому дальнейшее действие – это именно активация. Как активировать? Немножко ниже спускаемся, и у нас здесь есть персональный то есть личный кластер и командный кластер то есть здесь 15 долларов мы платим и здесь 15 долларов платим и давайте активируем вам нужно будет сделать то же самое что я буду показывать сейчас итак кликаем на первый кластер у нас сразу запускается metamask берется комиссия кликаем подтвердить и ждем и снова запускается Metamask. Здесь мы конкретно уже платим за уровень. Первый запуск это подтверждение, второй это оплата, да? Все отлично. Подписываем. Все, новый уровень успешно активирован. Так, меня почему-то выкинула. Давайте зайдем заново. Бизнес. Так, данный кластер у меня пока еще не появился. Нужно будет немножко подождать. Вот он появился прямо у вас на глазах, да? Теперь мы переходим во вкладку Team, то есть командный. Так, давайте посмотрим, сколько у нас тут осталось BNB. Ну, BNB вроде бы нормально осталось. Так, 213 осталось монет. Надеюсь, этого хватит. Так, далее активируем Team. Спускаемся, кликаем подтвердить. Подтвердить новый уровень успешно активирован. Так здесь пока не появилось: то есть нет отображения, что кластер активирован. Надо будет немножко опять же подождать. Но ну, в этом случае нас не выкинуло. И это нормально. То есть персонал активирован. И здесь тим у нас да все здесь видите тоже активация прошла теперь возвращаемся в персонал так 77 здесь токенов и 77 там надо будет активировать а осталось у меня сколько 162 да в принципе все хватает все кликаем на второй уровень персонального да, личного кластера спускаемся вниз кликаем подтвердить и кликаем подтвердить Новый уровень успешно активирован. Давайте дождемся, пока у нас тут кластер появится. Ну, здесь видно, сколько последующих уровней у нас стоит, да? Сколько именно в долларах, сколько именно в токене RU. Ну, по данному курсу. По данному курсу токены RU здесь постоянно меняется, потому что курс меняется. Сколько в долларах стоит, меняться не может, потому что это все заложено в смарт-контракт. Вот, прямо на наших глазах, да? Все, переходим в Team, в командный. Также кликаем на второй кластер на второй кластер и активируем. Запускается MetaMask, кликаем подтвердить. То есть того количества BNB, которое у меня было изначально, да, ну после того как я на USDT поменял и того количества USDT, которое у меня было, хватило на все. То есть и на комиссию BNB хватило, получается, и токенов Ro купленных за USDT мне хватило на активацию двух уровней, как личных персонал, да, так и командных тим. Все, кликаем подтвердить. Вот, дорогие друзья, я активировал в данном случае, ну, сейчас через пару секунд пройдет активация, два уровня. По два в персональном получается и по два в командном. То есть, тем самым я показал вам, как выполнить условия для получения бонусов. То же самое нужно будет сделать и вам. После того, как вы это сделаете, обязательно мне напишите, чтобы я мог вас добавить в закрытый чат, где у нас будет проходить обучение, где мы будем говорить о данном проекте, продвигать данный проект, зарабатывать на данном проекте, где у нас, в принципе, будет все движение, да? вся тусовка. На этом все. Будут вопросы, пишите. Мои контакты у вас есть. Инструкцию я записал пошагово, показал. В принципе, все, что нужно от начала до конца. Надеюсь, вопросов не будет. Опять же, если вопросы у вас возникают, пишите, я на связи. Вот у нас кластер активировался. На этом я обращаюсь. Жду вас в закрытом чате. И всего хорошего. Действуйте.